Рекламная сеть Яндекса продолжает расширять возможности монетизации мобильных приложений для своих партнеров. Привет, это Антон и Новости Digital. В нативном RTB-блоке для приложений на Android появилась возможность показывать слайдер. Это набор объявлений, которые сменяют друг друга, когда пользователь их пролистывает. Их последовательность зависит от релевантности рекламы для пользователя и потенциального дохода от объявления для владельца приложения. При формировании слайдера система учитывает размещенные рекламные блоки во всем приложении, чтобы исключить повторы. Кроме статичных изображений, в слайдере возможен показ видео, как и для других видов нативной рекламы. Дизайн объявлений можно настроить на стороне разработки мобильного приложения. При этом важно использовать обязательные элементы для корректной отрисовки баннера и учета всех показов. Для работы со слайдером потребуется Яндекс.Мобайл и ССДК в версии 3.1.0 или выше. Подробнее о новом формате и его настройки можно прочитать в справке сервиса. Слайдер позволяет владельцам приложений увеличить доход за счет разнообразия объявлений и оптимального подбора в рекламном блоке. Этот формат хорошо подойдет приложениям, в которых количество рекламных мест ограничено, поскольку слайдер позволяет наращивать доход, не добавляя дополнительное рекламное место. Конечно, это лишь один из множества вариантов использования формата. Тестируйте его, находите наиболее эффективный способ размещения и увеличивайте доходы приложений. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!